Набережная города Саратова, конец ноября 2019 года. Вечерний Саратов. Вот такой небольшой видеообзорный, смотрите, какие краски. Вот Волга. Фонарики. Вот. Мост начинает появляться от него. И тут такие полосы отражающие, очень красиво, потому что подсветка на мосту. Люди гуляют по набережной. И вот, смотрите, тут освещение такое. Очень-очень красиво. Всего хорошего. До свидания.